Ребят, я у вас всех прошу, пожалуйста, накидайте мне немножко вопросов от вас лично. Я буду стараться на них завтра отвечать на стриме на ютубе. И если мне даже повезет, может быть и на Тровы, и на Твиче я буду тоже стримить. Ну а как иначе-то, блин.